Ну что, вы готовы открыть для себя что-то новое? Готовы увидеть свежий киноматериал про PUBG New State? во воу во погодите, погодите, это микро-рофл, сейчас у нас колда в эфире будет. Другие игры я тоже делать буду, ибо из разных проектов можно лутануть полезный экспириенс, да и разнообразие контента это хорошо. Короче говоря, здорово мужские мужчины! Горячо всех поздравляю с новым сезоном в колдушке, тут действительно есть на что Посмотреть. Больше всего мне понравилась новая фишка с подарками. Теперь друзья могут дарить нам карту активации особого боевого пропуска, или же мы можем делать такие подарки сами. Я же в свою очередь заряжаю конкурс на 15 боевых пропусков, и такие штучки я отправлю рандомным счастливчикам. Ну и как бонус, если захотите, в друзьях у вас в колдее висеть буду. О конкурсе я расскажу чуть позже. Сейчас я поведаю об Айронсайт. Это бесплатно улетный шутер от первого лица, которым можно наслаждаться, не тратя ни цента. Игра занимает 8 гигабайт памяти на жестком диске. Она на изи скачивается и устанавливается. С такой задачей даже твой песик справится. Iron Side также хорошо работает на слабых персональных компьютерах и лэптопах. А недавняя оптимизация позволила пользователям достичь более высокой частоты кадров, чем когда-либо прежде, обеспечивая плавное и быстрое действие. В игре есть ПВП и ПВЕ режимы, есть большой арсенал снаряжения и оружия, а еще там есть яркие эмоции и впечатления, которые ждут именно тебя. Поэтому переходи по ссылке в описании, качай Iron айронсайт прямиком из стима, делай жару и кайфуй. СВД Аббревиатура расшифровывается как самозарядная винтовка Драгунова. Представляете, я почти год назад делал рофле фильм про СВДшку. Ее, конечно же, в то время у нас не было, и поэтому я из АК-47 что-то похожее скрафтил. По классике жанра, давайте начнем с урона на дистанции. К слову, урон изменяется всего один раз. Это происходит на отметке 41 метр. Ну а теперь самое интересное. В ноги залетит 64, в пах и живот 8, 180, в грудь 112, в руки тоже 112, а в голову 200 очей. Знаете, о чем говорят эти данные? Что походу СВДшка двигает Арктику с пьедестала лучше полуавтоматической винтовки в сетевой игре. Три зоны ваншота до 41 метра для полуавтоматической винтовки это очень даже хороший результат. На следующем отрезке падения урона у нас уже становятся вот такие показатели. И по сути остается ваншот только в голову, хотя урон по верхней части хитбокса близок к пробитию. Но прикольнуло меня в новой снайперке вовсе не это. Смотрите на ее стрельбу. По факту она бьет в точку, и только когда у нас активируется дыхательный аппарат, прицел чутка ведет в сторону. Но если постараться, то можно отстрелять практически весь магазин намного раньше до наступления этого негативного эффекта. Время прицеливания, в принципе, нормальное. Я бы даже сказал почти что быстрое. Меня немного смущают, что разработчики решили полностью убрать периферийный обзор в стандартном скопе. Теперь у нас только небольшой иллюминатор для просмотра контента. Глядя на мой геймплей, несложно догадаться, что пока что СВДшка очень играбельная. Да и вообще по поводу геймплея. С СВД нужно играть как с пулеметом. Заняли определенную позицию, мониторим сектор, везем огонь, радуемся жизни. Но для самых прошаренных у меня есть альтернатива, в которой мы станем неистовыми ДМРщиками, но давайте обо всем по порядку. СВД. Это отечественная снайперская винтовка и для того, чтобы она заиграла, нам потребуется мужик в шапке. Кстати, мне этот скин одному напоминает русифицированного Джерада Батлера. Если тебе тоже, то в комментариях обязательно дай об этом знать. На всякий пожарный в слот положил коротышку, которую уже как минимум 3 фикса претерпел. Нестареющий аннигилятор также положил, активку и мини-говнюшку. К слову, она максимально криво работает, и по сути я ее взял чисто для подстраховочки от парней с режиками. Перк-стойкость по-любому нужно брать на данное чудо, ибо при попадании попадание по вам, прицел неистово так рвет в файтах. А сейчас давайте посмотрим на винтовки без сборки и со сборкой. Чуть лучше стал АДС с подвижностью, но больше начало водить ствол. В принципе это не критично. Перед тем как скинуть сборку, давайте быстренько расскажу про конкурс на 15 бпшек. Все просто, зашибай кулакич, подписку на киноканал, да и в комментариях пиши, моя любимая снайпа это… Ну а дальше уже сам дописывай предложение. Результаты как обычно я скину свой телеграм канал, так что и туда залетай. И еще ловите бонус, в своей группе вконтакте разыгрывайте 7 стикер паков. В описании под киноматериалом найдете все полезные ссылки. Что касается СВД, сейчас эта снайпа очень сильная. Ей по-любому со временем урежут урон и сделают ощутимее отдачу. Но Мне даже страшно подумать, что такая вещь в королевской битве творит. Ну а вот для сетевухи у меня есть две сборки. Первая комплектация с дефолтным прицелом, вот собственно как она выглядит. Три стандартных модуля на АДС и подвижность, увеличенный магазин на пятницу, 15 маслин, ибо лично мне стандартного боезапаса с 10 патронами не хватает. Перк решил взять ловкость рук, только от того, что увеличенный магазин немного кушает время перезарядки. Также здесь будет уместен перк ЦМО или вообще возврат пуль. Вторая сборка зайдет тем, кто в свое время играл с Арктикой и трехкратником на ней. Еще она зайдет тем, кто любит из АМАКСы делать ДМРку. Лично я проникся ко второй сборке, с ней комфортно играть на средней дистанции, да к тому же аккуратно подпушивать можно с свд вопрос еще не закрыт ибо она только вышла еще обязательно к ней вернемся но ну, а я пойду по 90 что ли открою обязательно участвую в розыгрыше я угнал-погнал жму руку с тобой был огнянский